Обстоятельствах, он иногда даже становится святым. А другим сегодня, ну, большинство в зале знает, что сегодня день рождения у Игоря Морозова. Это, пожалуй, один, а может быть, даже самый известный афганский бард, поэт. И именно поэтому сегодня происходит этот концерт. Я хотел бы обратить ваше внимание на тыльную сторону, тыльную сторону нашего зала. Оля, поднимись, пожалуйста. Вот. Ольга Перова, она принесла несколько буквально книг. Вот, кому будет интересно, книги Игоря Морозова Автоматы гитара. Вот. Мы с ним разговаривали, он дал ее мне, подписал в музей. 27, 23 февраля подробный был разговор, а 27 он умер. И принесли эти книжки мне, Утолия мне принесла уже на прощание с Игорем. Конечно, мы к Игорю вернемся неоднократно сегодня. Он был моим другом, близким, надеюсь. Вот. И о любви... Тут комментарии излишне кто так говорить начнем пожалуйста. завтра все а сегодня война завтра с родиной мы и с родными а сегодня сегодня прости старина а если пуля все это отнимет, завтра И в отоспаться. А сегодня с войной Один на один И сегодня Обочина рваться, А сегодня с войной Один на один и сегодня Обочина порваться Завтрака оператор Родной Нас пропустит Бесплатно в сортиры А сегодня Отчизна за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 Как сегодня все просто у нас, И порой раз жив, то счастливый. И на нем летим словно в первый свой раз. Это завтра скучать без разрыва. Завтра ты как моря с корабля. После шторма, сошедший трамваем по спутням. И когда как под ним закачает земля. Это наше сегодня, и когда закачает родная земля, Не роняй, это наше сегодня, не роняй, это наше сегодня. Судьбу песни. Следующая песня, она родилась буквально в начале моего пребывания в Афганистане. На пластинке время выбрало нас, она попала случайно. Я записал быстро беттеры, никого не было рядом, мне попросили записать еще одну песню. Потом она получила название «Бетонка» и очень сильно распространилась. Захар Майев, рокер такой, достаточно, ну, средний, такой известности, вместе с Чижом, уже известный бас гитарист Мазалисов вживую записал на свой диск, нашел в Америке, играл там в Париже. Джазмен, <клёк> композитор известный, здесь ставили они спектакль джазовый, и там почти без инструментов сложнейшая аранжировка. Вот. Хотя, собственно, песня, она, на мой взгляд, вот и текст и не вообще такой простой. И она о понятном, простом. Я так хочу сказать... или почти с документальной точностью, отражали и географию, и имена, и события, которые происходили. Потому что... Потому что действительность там была значительно шире и богаче любого вымысла. Вот такая история случилась с моим редактором. Николаевич называется «Песником». Поехали а мы тогда с пьянством и шутейно Николаевича приятель честно заложил Мол, начальник пил, а я человек и гений. И бабкам таких нельзя, будут худежи Мол, начальник пил, а я человек и гений. И бабкам таких нельзя, мол, будут худежи Мол, нарочно, чтоб мои принципы упрятать за рубеж далеке шлют из немского. Тот приятель загущал, распаляя слягать. По всему ему вовкам было не Тот приятель загущал, распаляя слягать. По всему ему вовкам было не Николай потерял должностную шапку. Бог с ней пусть уже не дал. Сердце чистота. Пусть Чернобыль за спиной, а он собрал бока вещи и в Афганистан рапорт накатал. Пусть Чернобыль за спиной, а он собрал бока пу вещи в Афганистан рапорт накатал. Чинчи, чи найчин, чин, чи найчин, Ченчина лепчин, Чинчина ры, че-чи, Чинчина лепчи. Через года полтора в Минске у вокзала Повстречались граждан, смылся тот другой Биркой привокзальною грудь его сверкала, свергала Трудже Николаевича красною звездой Биркой привокзальною грудь его свергала Трудже Николаевича красною звездой уже моя дочь вышла замуж, зять привез откуда-то из своих лекций там, значит, мне какую-то бутылочку ликера, я ему подарил сборник своих стихов, знаешь, что он увлекается поэзией. И дочка пришла ко мне и сказала, папа, знаешь, у тебя неплохие стихи. Я удивился, она, собственно, росла на этих стихах, на этих песнях, вот. и она мне поясняла, Говорит, дело в том, что музыка Часто забирают у стихов свой смысл. Вот. И после этого я подумал, согласился с ней мысленно. После этого я стал некоторые свои песни. Практически все мои э, стихи это песни. Почти. Почти. Вот. Но я их стал просто читать. Тут вот есть такое стихотворение, диссонанс. Ну что, братва? Махнем на боевые поход курист, Жарище ни по все ни по когда мы молодые, и рядом есть надежное плечо. В политоделе нас собралось трое, Настрой обычный у двоих ребят. А мне впервые, и, если не героем, То славным парнем чувствовал себя. В дежурке телефон привычно звонка, Заголосил на весь полетотдел. Случайный разговор Порыв мусколком Шальным осколком В памяти засел У телефона Вишкин И по -спольски. Вдруг из Ташкента Кто-то попросил Билет пробитый пулей Комсомольский в музей Нет-нету, Боже упаси И пауза Донотки деловые У Вишкина звучат Хоть не люблю я обещать Сейчас на боевые и тут вот, ну будет что, пришли. В музее том, бывал я до Афгана, бродил по гулким залам, не спеша, Не чувствуя подвоха и обмана, Дышала чистой святостью душа. И вот пихнули в спину до задкоса, Как Гарю, Хмарю, в них обволокло, Как будто кто-то перед самым носом. Вдруг, садану, музейное стекло. Представил зримо некто, деловито, Вздохнув для вида, Хоть подкожно, рад, рассматривает Пулею пробитый, облитый кровью Редкий экспонат. В глазах почти звучит мотив печали, Почтительно движения тяжелы, Едва поймешь, что смерть этой ждали, Когда еще мальчишка был жив. Эх, Вишкин, мы с тобой исколесили Потом немало огненных дорог, Под Кандагаром вместе грязь месили, Ведь ты мне дорог, и не так уж плохо. Тебе бы легко жить в иных рассказах, Есть свят приказ, и тьма смешных проказ, Где с вечной улыбкой, чумазы салагу Выручал меня не раз. Но помня случай тот, в себя смотрю я, когда ж твои слова и мне в упор, Упорно в сердце черствость я горчую, А динамитом давний разговор. Что прям пересыхать не могу? А можно мне еще заканчивать теплой воды. Просто теплой воды. Спасибо. Я думал сегодня привести какие-то фонограммы. Там вот есть ряд таких знаковых для меня песен фонограммами, но потом решил отказаться. В общем, конечно, авторы-исполнители иногда они пользуются их всем, своим богатством. Но, думаю, раз стихи там раствор. И так будет уже некоторая пестрота. Тоже вот такая э, зарисовка, причем я захотел даже оставить там прямую речь, такой, какой она была. И называется песня «Случай в госпитале». Вот. Э, такие истории, они похожи даже на легенды, которыми полна, кстати, была Афганская война. Но вот эта история, она случилась в жизни с Павлом Пашкой Ларионовым, Павлом Федоровичем. Питерцем. И он действительно считает, что эта девочка спасла ему жизнь. Пашку сорвало с брани фугаса, вжала меш камней взрывной волной. Этой раз очнулся парень сразу, В госпитале только во второй. Ногой бессилен вместо тела огненный язык, А вокруг одна другой красивый, Бегают хоть от лави Только где уж даже речь овечья, И не смог он пленято возразить. Прыг, а она попавилась, и на ладонь гнездилась, как на стул. В десять дней собрался Пашка с силой, пальцы под курносой В миг взлетело несколько по счет, клестки хоть и маленькой. Рад такого, ведь потом всего и Господи о остался писал свои своих таких больших песен, вот. но это был какой-то фестиваль, по-моему, в Подмосковье, может и нет даже. На каком-то из фестивалей он э -э, первый приехал, э -э, взял для нас, мы еще не видели с ним ни разу, э -э, двойной номер и сразу же начал общаться со мной, как не просто со своим другом, как с братом, просто вот по-свойски и... Он, чтобы было понятно все, он рассказал прямо про бета, как они пели, этот бета со своими каскадерами, там с особым чувством, понятно, что он пил. Вот. И, ну, в общем, <свы> мы стали сразу, вот, без всяких предисловий, без всяких вот, как обычно, вот, люди находят друг друга, потихоньку проникая. Вот, а у нас как-то это все, вот мы встретились уже друзья, да. И последняя весть об этой песне, об этой песне, вот, э, еще не было вот этой спецоперации у нас, но я видел в интернете, как-то зацепил, сделали ребята с Донецка, вот, про свои уже, правда, беттеры, они уже были не 60-е, вот, но прямо вот беттер и под эту песню, такая подложка была видео. «Разговор с бронетранспортёром». Карбюратор рукав и лёгкий, не хватает письма, Наши Сделан он весьма так э, безыскусно. Перед выездом на аэродром, чтобы не разбивать плиты, понятно. Вот, посадочные полосы. И, конечно же, никаких границ у знаков не было. Однажды я вдруг понял, что нету границ, он стоит как бы почти для всей земли. Или не почти, а для всей земли. Ну и появилась песня. Здесь, здесь дорожный знак не в законе, Есть один и тот не в дугу, Нарисован на белом фоне, Там в красном кругу. Дальше будешь сядь за баранку, Не в колесках груз плечо, Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Там те, что стали рабами, Стянуты с дороги на край. С нецелованными губами Отправлялись мальчики в рай. Сколько обелисков из На дорогах этой земли? Скольких, скольких мальчиков наших Под броней не уберегли? Сверху глянь, а можешь со изнанки Все чисты их дух священ, Но нельзя кататься на танках, там, там, здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках, Там, там, здесь проезд запрещен. Видно, не почти-то обложки, Нет границу знака навек. Не для этой только дорожки, Для дорог стоит он для всех. Мир доволен мил, да мил по заранку, помолился, был бы крещен, В нем нельзя катать. Такой, как памятник покоренных однажды небесных вершин, По ступеням обугленным на землю сходим Под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, уходим, уходим, уходим. У него и самая известная песня, наверное, «Батальонная разведка». Вот, хотя он говорил мне как-то, говорит, «Это, Миша, песня усталого разведчика». Но я не раз видел и самого Игоря, который э, в финале какого-нибудь фестиваля, или вот как Юра говорит, в начале сейчас вот такая традиция пошла. Вот, э, это последний куплет, как правило. «И все вместе дружно, батальонно». В общем, от песни «Усталого разведчика», там, конечно, ничего не осталось. Вот. И получается такой некоторый... Ну, если в плохом смысле, да, это нет. Гимн, да, конечно, но ну, и несколько ресторанов, и такой вариант. И Игорь сам тоже, он так, с таким же воодушевлением, он там э, подливал ее. Но мне вот всегда была ближе лирика, потому что именно лирика она идет изнутри поэта, она показывает его внутренний мир, и она обращена не к строю, не к э, толпе, которая стоит там вот где-то на площади, она обращена от одного сердца к другому сердцу. И если между ними что-то происходит, если между ними что-то происходит, вот то тогда и вот это вот поэтическое волшебство. Этот мир без тебя, просто голые скалы, От палящего солнца не спрятаться, Субтитры Мир без тебя После рейда Усталость Недописанных Песен Скупые слова Здесь в сердцах уживается Ярость И жалость И по-прежнему В душах Надежда жива Здесь в сердцах уживается. и по-прежнему в душах, Надежда жива, этот мир без тебя. Неизмененный вечер, Мир нежданных разлук и случайных встреч. Этот мир без тебя, Здесь ремни автомат. Странная речь Этот мир без тебя Он расколот войною Эхо выстрелов скачет По склонам груды. Этот мир без тебя Все же полон тобою И становишься ближе Все же полон тобою И становишься ближе По колоннам, по словно сурьи из каранда, строчки тянутся с небес. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по баговам и жирпетно раскалённо, утомлённо мы идём. Дождь стучит по горным склонам, по машинам. Мы же на раскалённом, Удавлённом окрестом. Дождь идёт до рахавгана, Позабыт и желанный. Память светлая о доме, В дальнем доме весне Я плясываю триян. Два безумных капитана, два данкея из погладно. На замолодой броне дождь идет и отплясывает приятно. Два безумных капитана, два данкея стоит погладно. На замолодой броне дождь идет. Дождь проливной, местный бог, взрывов соленья. Из соцветия подали я на волну обрушил до дождик. Чистый дождь проливной. Вот, но о том, что он как бы Игорь Морозов. Причем таких песен, которые забыты мной и давно как бы не исполнялись, как раз после выпуска антологии, военной песни, такого подарочного, э -э десантниками Абганцев без Новосибирска и Читы, они как бы подсобрали в видеоархивах таких вот наших, наверное, где-то разыграли таких песен как бы на целый альбом и предложили мне его поднять во второй части, вот э -э во втором выпуске онтологии. Я размышлял, нужно ли это делать, потому что, ну, они просто были забыты. И как-то у меня дома, Игорь, в 4 часа утра, есть такой Миколеонтик, вот он однако, он выпускал 80 страниц в неделю, кроме телевидения и всего, там, журнал, глянцевый, 5 своих статей, в каждую... Неделю, пять своих статей аналитических. Вот в четыре часа, как всегда, было некогда, его ждала машина, но он сидел дома, Игорь пел ему мои песни, ни одну, ни две, не три. Вот. А Миша сидел и в общем, никуда не торопился. Только один раз он так на меня посмотрел, Узнал, что я как бы... Ну и в общем диск появился. Вот как бы э -э высший пилотаж друга который ни одного слова назидания, убеждения или там чего-то, он без слова абсолютно в общем, подарил мне самому вот, такой диск. И я сейчас, ну, не знаю, вот Юра считает, что музыкальное образование не надо портит, и э, автора исполнителя. я их не пил, но в основном потому, что не видел в них какой-то музыкального какого-то зерна, Сейчас я несколько спою и несколько песен из них оттуда. Сколько масла получается? Нормально успеваю. Сейчас тогда я. Весь опутанный ловушками фугас Сделал он под сковородку Сковородку, скровать Весь опутанный ловушками фугас Обнаружив утром машину Под бетонную бетонной плитой Приказал, собер, укрыть всем лощину За басоком я ручаюсь головой Приказал, собер, укрыть за посуду я ручаюсь головой, Эх, рвануть бы, как инструкция глаголи. Да не скоро вновь бетонку соберешь, Боже долго, как заснул на минок, что ли, наконец выходи, я трел на Боже долго, да не заснул, эй, заснул на минок, что ли, наконец Вечер буркнул, сняли без помарки. Чтобы не думал, гад, что не найдем ключа, Ползли ног его в трофейной скороварке, Пустой блин, миролюбиво зашкварчал. Ползли ног, ведь его жнок, Его в трофейной скороварке, Пустой блин, миролюбиво зашкварчал. меня одели в новую форму я не знал даже прямо по мне была летая что такие размеры существуют для того чтобы сняли итальянцы которые приехали снимать наш вывод за полгода до вывода вот отправили значит в этот в госпиталь и говорят ну вот вот печенье это печенье ты как бы принес своему другу который у тебя ранен а потом все вместе всей палатой, значит выздоравливающих мы споем «Подмосковные вечера». У меня, честно говоря, отношения... Ну, отказаться было сложно. Ну, вот, начальник политодела, творчество вот это вот все. А итальянцы, они, ребята, практичные, простые. Не надо гасить сигарету, Курить естественней, но Присядьте на лавочку эту, Отлично! Снимаем кино! Шустрят итальянц заранее На пленку ложится сюжет О том, кто на выводе ранен, Хотя еще вывода нет. О том, кто последний на выводе ранен, Хотя еще вывода нет. Устроили елки-смотрины, Голый корня капера вопрос А вам итальянские мили Встречались, увы, довелось Я на итальянке рванулся Саперы ее не нашли Боец глубоко затянулся Взглянул на свои костыли Боец глубоко, глубоко затянулся Взглянул на Свои гостели. А вот еще одна такая песня. Мне все время, все время на протяжении службы в Афгане было был вопрос. Ну как так? Мы там в Афгане мы помогаем, и вдруг, значит. Бывало такое, что расстреливали кишлыки. Откуда шел огонь, там где заседали гушманы, но тем не менее. Вот. И однажды я встретился с коммунистом, который перенимал у нас, забирал у нас, принимал секрет, связь. Вот. И он очень хорошо говорил с небольшим акцентом. И забил мне губ. Я забыл, ну бывает, вылетает так, что... Ой, сейчас забыл. 14, по-моему, странам танка нападало на Советскую Республику. А он знал точно. И я как бы под Вот, и тогда я ему задал этот вопрос. Сел напротив мусульманин в доску свою. Акцент давно в расчет не берут. Пусть не наша веры, пусть не наша форма веры другой, предложил ему такую игру, пусть не наша форма веры другой предложил ему такую игру. Предположим, я буржуйская масть. Я из штатов изброшу напрямки. Почему, когда народная власть Артагольд Советов жрет кишлаки? Ну почему, когда народная власть Артагольд Советов жрет кишлаки? Что же я, улыбнулся сосед? А помнишь, как у вас гражданская шла? Нынче север, а не всеми во субе а ведь он хороший сжог юг дотла. Нынче север вами всеми воспит, А ведь он хороший сжог юг есть афганский свой пример у меня. В кишлаке собрались банд-главари, И кишла тот окружил лавраня. При продуктах выходи, и кишла шла тот, окружила броня Препродуктор, выходи, говори Но не вышли главари на заборок. Всех же смирных, мирных взяли в залог Ждали долго, а потом пособля. Дать пришлось не только им, главарям Мы ждали долго, а потом посопля Дать пришлось не только и говора всем, кто выжил в громешном аду, в волю сахара, муки, сухари, а вокруге как весель. Больше не говори. Любви. Однажды на РТР или Россия-1 такая передача была Атлебата. И однажды они решили повысить свой рейтинг и снять передачу о сексуальных проблемах. Ну, конечно, они сделали клип на песню тебе случайно. Вот, они позвали из нашего же университета, послали, пригласили специалиста по этим вопросам, значит, полнокасты у нас был. Хотя очень консервативно все относилось все наше руководство к данной теме. Хотели пригласить настоящих значит, жриц любви, но оказалось дорого, посадили своих сотрудниц спиной. И сотрудницы разговаривали, значит, да эти офицеры, как из анекдота. Друзья, денег не берут, что уходят, не оплативший услуг там и все, значит, с такой прямо неподдельной горечью они рассказывают. И пустили клип на эту песню, было еще капитанских прогонах. Вот, э, пришел, когда сидел в академию я не знал, что эти передачи смотрит народ вообще все в меня окружили, жмут руки мои слушатели, молодец а, там еще у меня был такой вопрос а как вы относитесь к ППЖ? я говорю, ну я там, значит, развернул что в Афганистане, как и во всей Жаке жизни там, между да и нет там огромное пространство вообще ППЖ это обидная кличка, мы так не называли никого вот, говорю, ну Соприкосновение вот была коронная фраза, это в любви не последнее дело, но ведь в любви же, и я на этом заканчивал. Вот за это мне жали руку, значит, все, вызвал к себе курсовой, который на два года был старше меня, значит, и говорит, вы что русский язык не знаете, Он, я считал, что я чуть ли не выматерился, там, его дочка спросила, посадил семью, свою, слушатель, его слушатель, говорит, бай. Вот, и говорит, а дочь спросила, папа, что такое гениталия? И он не смог объяснить этой девочке, значит, что такое гениталия. Я вот э, потом, когда я уже был в границе России, центральной пограничной газете, я вообще завел там, у нас была свободная такая, рубрику специально завел, и попросил э, Лешу Адамова, сейчас он имеет целый там канал частный, вот, нарисовать... А был в отделе культуры. Карикатуру. Третья карикатура получила, значит, уже жизнь. И в газетах вышла. Стоит подполковник, перед ним девочка с в руке, спрашивает, папа, что <клево> такое недели? <тали>? Он ей отвечает, это талия проходила иена. <клево> <клево> Один напальный пограничник, которого из-за из, из, из, из ушел, он каким-то образом прошел через все кордоны и повесил прямо перед его кабинетом, это так, был большой такой разворот с картинкой, с фамилией, с этой рассказом. С этим. Но он потом оказался уже начальником факультета моего сына. Но в чести его он сказал, увидел меня, разулыбался, говорит, друзья мои, это Михаил Михайлов, он знает меня как с хорошей, так и с плохой стороны. А стихотворение я прочитаю эту песню. Не надо, этого... Не надо Было много домыслов досужих, И сейчас порой щекочет слух. Почему же только незамужних Отправляли в зарубежный юг? Шли, коль счастье, свой билет просрочен, В бессимирность нашу на постой. Захлестнуло море одиночеств, Мир военный полухолстой. Было всякое, что уж если было, Жадно, безоглядно, прозапасно, Скольких ты на скорую любила, Остальным хватило просто глаз. Вот за них, за те глаза, что рядом, Мне чем дальше, тем дороже ты. Ты любая, со случайным взглядом, и твои случайные черты, вместе мы из временного мира шли домой, а дом делил житье, нам по семьям нашим до квартиры, им же в одиночество свое. Последняя песня первого отделения. Спасибо. Значит, э, вот в этом нашем разговоре 23 февраля. Я, это, наверное, может не единственная песня, которую Игорь не слышал афганской, вот посвященная Афганистану, э, от меня вживую, а ему Юрий Алексеевич переслал видео, и он такой очень выразительно сказал об этой. Песню. Я даже не знал, как, вот, какое название придумать Вот Они придумали название, что это песня о нашем поколении Вот такая заявка, конечно Свет вечерний и радость негромкая Проливается в душу мою А вблизи колоколинка звонкая А вдали пароходы поют Уважая плывущего беренга По вездешним морям мечта, Я и сам отрывался от берега, Возвращаясь к родным берегам, Я и сам отрывался от берега. А утром с пионерской золькой, Наш призыв поднимался и креп. Жизнь казалась неземлимо, стойкой, как шестнадцать капечер хлеб, на ручки грядущие, Но бнявши детей тишину, За городом гарнизон поющие, Улетали в чужую страну, За городом. И свет с перебоями, и девчонок большой дефицит по находила ходила героями, не ввели на героев любит, Не искупилась на красные звезды, нам на звезды страна. Вместо нас по домам нашим ростом, Краснозвездные те ордена Вместо нас по домам нашим род. Краснозлёздные те ордена Только тянет нас радость негромкая Колоколин и голос живой С юга боли Клиньями лонкими Возвращаются души вот предлагаю вам налечь <смех> на, на припасы через через сколько через 10 через 15 <смех> ну как скажете ну сколько